пресса Макс Риск. Я скоро закончу. Там было немножко, вы помните, с прошлой завтра в прошлой серии там вчерашней серии. Так, карта отлично. Будем издеваться до конца. Да. Раз, Главное тут захватить карту. Это все. И смотреть ролик. О, она а на кстати. класс. можно затащить кучу казарм. Струн Макс Риск. Куб. Куча куча куча казарм. Он будет не сдаваться. И будет куча минералов наверное а вдруг сдаться так быстро сомневается в себе ну, что нужно делать так чтобы люди не сомневались не даваться чтобы они знали тоже никогда не буду сдаваться и все будет читки собираем пора уже в право так так так а кстати что он имеет кстати по колдам, по колдам. А вот здесь один здесь да призван парточку для безопасности 35 когда у нас на нет тогда уже будет классно потому что у нас будет оборона у нас будет больше войск каждые секунды мы там мини-мини-секунды ми каждую 20 каждую 20 секунд мы призываем одного воина класс Пойдет сюда, 20 секунд пройдет, будет еще один бой, но нас будет преимущество, друзья. Больше казарм, больше преимущества. Да, только дело в том, что нужно еще базу построить. Так что, действительно. Если пошел к нам, товару построить. Кстати, не-не-не, не строить. Пожалуйста, построить секрет, пожалуйста, построить секрет базу, Вот тут. Конечно, будет долго. Ну ладно. он не знает где находится отлично а потом кирдык нам будет такое тоже бывает кстати так давай доходи я там постройку кость ускорить тебя процесс пошло дело не хватает просто 300 не хватает давай да. Мы разъединяем, что прям фаербоу на не загадали ты-то ты можешь туда, по двойке. У нас есть один кузнец, скоро будет, отлично. Есть шанс. Удваится шанс. Да, да, шанс. Кстати, можно уже по нычку, потихонечку идти искать нас смотрят зритель один пойду сидите капять как рукайте да? что нужно еще одну базу пока что не нужно пока что он дойдем пока всем будет нормально по пику может быть скажете еще скажу ну давайте я тут призывать ну что там вас построил ну, не надо нет. Да, вдруг он там? не вдруг он тут? А я вас построю еще одну, потому что скучно уже. А, есть, как, как? не М -м -м, Может быть, он там? А ну пойдем сюда потихоньку Так, кстати, он уже, скорее всего, знает про нас, поэтому давайте уже что-то пускряться. Сюда Когда кузнец будет, я не знаю. Но я хочу кузнеца, о Потом уже крайне mm -hmm. О, сова тут за нами ходит. Mm -hmm. Ладно, отступать далеко-далеко нужно. Боялся работа и работает так прячься уже три зрителя чего за с кем я сражаюсь популярно что ли вау никогда такого не было три зрителя 3-4 а да, не знаю окей скорее всего на я буду тащить на стараться будет Так что совет скорость брать, скоростной ступ брать. Но если не слит? никто не слит. Отлично, пошли узнаем кое-что интересное. Скажут, о, какой красивый красавчик. Нет. Стоп, а чё один? Ты чё один? Вдруг я побаиваюсь? с, -с, -с сами. Пошли вместе, пошли вместе. Давай. А вдруг ему подсказывают ещё? О, будет жестко. Нужно на всю карту потищу. Поэтому мы вот делаем, то что нужно, как на мнение. Можно призывать войска, точно. Призывать войска, строить армию, давать Как дела, нормально? Нам призывают войска. Да. Абн, что он мультик? Он понял, что у меня там куча воинов, заметил. Ну ладно. Посмотрим, возможно, тут что-то поможет. Неа, нет у него. Скорее всего, у него куча войн. О, уже максимум. Пошли атаковать. Но вы не атакуете. Вы ему экономику. Моршуйте. Разрушать. Мы еще ускоримся. Ужала война. А вы идете сюда а а а а а а а так всего да знаю все не знаю чем это закончится я тоже не знаю че он туман запускает ничего не видно все ускоряем праздник ускоряем давай лично победить победа с нами идет победа давай идем потихоньку или к нам пойдет Пора уже атаковать скучно Мишка там наконенку порушен Не ножка, не на максимум, друзья, не ножка. Также можно что-то умутить новое. Примерно тут базу построим. Перебор, да? Столпайсика. Азад. Я так лучше. А, Ну, ну пришли, а он тут такой вот неприветствуется. за на, на заруба. Будем строить еще на базу. Макс лист такой в базе. Комен. Можно его там разбавить, что мы сильные с ним. Ну, нас А то он сильный. Окей. У нас придет, да, да, кажется, тут идет орда, покажется. Ладно. В принципе можно отступить и дать ему до да, отдыхаться отступаем мазычки не, не нужны лети по Пиши пишите в комментариях по мнению я считаю что нужно идти сюда поставить как там базам уже пойти может построить построить там кто-то Ой, сюда, воська, воська, сюда. Йоу, он же тут откуда у нас. Собираемся. Так, он тут? Да. Как ладно. Кстати, скоро строительство, не знаю, что-то этого хоть никого. Маны хоть барретт маны, блин. А, ну да, янты тоже очень важно. Помните, -то атакуйте на такую конечно, можно. Да, он такой ведет нас куда-то. может быть на вот точку. Ну, окей. в принципе можно. Вот эту точку поставить, такую безопасно Мы будем длинную игру, так что, друзья, не смотрите длинные ролики. Мы просто собираем минералы вот и все. И все, наша цель играть по времени. Всё. В принципе, такое. Я разрешаю. Глупенько да. быстрый вот куда. А -а -а. Ролики, я смотрю, но ну, хватри, смотри ролики, смотри бои. Ну вот 2 три, смотри учись. А -а -а. Да, мы должны на максимум время продлиниться, чтобы но... чтоб просто. Кстати, че У нас тут, кстати, войска. Скоро будет скоро... умирать. ничего не может делать, да? Ох, он такой чел за прикол? Ну просто, чтобы знал, что я уже проигрываю. Чтоб я странный человек, чокнутый. Ага. где фарбол хорошо дайте сюда быстрее да, напугать всех потому что мы казарма строим оказываться нет а мы ну, не не враг может быть всего искать ставим. Я скучный. Вверх тут, он все там не упит. Ааа, Гарвуль запустил? Слушайте. Что что-то слишком плохо. Он что-то понял. Он Гарвуль запустил? Нет. Возвращайтесь на базу. Ой, ноу. No. Ой, ноу, ноу, ноу. Может быть даже высасывать все. Немерно. Опять. Бивом. И он, он светит на бой. У нас тут, на кто-то есть. Фарбол, фарбол, давай. Давай, фарбол. Я не знаю, что произойдет, но если мы прям будет классно. даже работать а все войска какая на это строки наполнены наполнены наполнены наполнены наполнены наполнены наполнены наполнены наполнены наполнены наполнены наполнены наполнены наполнены может, долл, а? Я вот, не знаю, где парболы. Я заказывал парболы. А, он сейчас Давайте. Кстати, Хорошо, будем просто призывать. Давайте сейчас будем тратить. Отличная идея, да? Потом, будет. Может быть... Парбол убивайте. фарболь убивайте. Кстати, вы, пора уже, блин, идти сюда не, не, не плакать, а идти воевать. Валема, пора уже идти сюда и не, не, не идти плакать. А идти. Ты скажу, ты на автомате играешь, лишь Ты наверное круче какой то Знаешь? Ты какой-то странный. А, -а, а, если честно, то это еще не конец. В принципе, это Не важно. Какой-то стороны. Корно. конечно, открываем. Так. Так, прячемся. Потом пропал. Видите, мы рубашем. Зывайте. Светоморно. Надо назвать, зывать. Это безсмертный чувак. Засмил. У вот такой, О, обычный игрок, Ага. Опа, на приветики. Заказа пиццы? я Ну все, я не беру отказа. извините но меня не беру отказа. Забираю пиццу, вкусную пиццу брать. Как дела? Гарголь убивает, убивает, долго стоит. А Подождите, он сначала убивает, это какой? Хопана, Аримон, то будем. А, такой, она, а, ремонта будет делать, а? не тонируем, он сказал, заходит. Ты чё, пол карт захватил? Да. А я враньёшь почему? Чё сумасшедший? Это такой, такой. Ну а что ж подевать? Я на тебя, ты на меня. Якердык, нет. Якердык, якердык, якердык. Иванаси. Навай, строить не рвал обратно и базу строим еще ускоряем зр зрители смотрит до сих пор этот бой так идем где-то откунь торговано потом атакуйте да это реально сложно а чем делать чем не можем строить какую базу О. Так, какая будет база для безопасности да ну кай будет мы резко собираем вот такой легко либо стоит то ты так быстро стреляешь ну, так скажем собираешь хотя мало война да? а, много давайте убивайте. убивайте это бессмертность ты понимаешь я тебя вот так выиграю ты да горбули убивай знаешь, давай тубер улим. А я на тебя не буду сквативать, потому что не такой, например. Фарбон, карбон, фарбо, фарбон, да. Такой. А, там у него база новая. А я будет база. А я их спускаю. Я выиграл, друзья, Потому что время-то деньги. Говорят некоторые. Ну почему? Тут ты не колебал Стой, а тут что не строю? я не помню. Да, построим. И тут построим. Ну давай. жалко. у тебя ничего нет, поэтому забирай это все. Да, да, да, да, да. Да, да, это не все. Я никогда не снимаю. Стоп, стоп. Работайте. Стоп, стоп. Пойдите сюда. Так. А где Гаргуля? Гаргуль. Эй, ты ч ⁇ Я где вс ⁇ Нормально все. Да привет и тут да идем к тебе гости нет отстань о где-то ничего нет э, да ладно ладно все ладно отступаем в принципе мне уже как-то не ну и в принципе я мог что-то построить чтобы я был бессмертный вот тут база тоже два зрителя скажет а скучно и там чучек и то же подключечек подождите Это не конец это не конец а, я понял решил на меня снова а, о, вау уже выиграешь лучше подожди я хочу обратно вернуться на базу чувак ну реально классно поиграть да. копать копать он вот такой... заколебал меня. второй круг помнишь я говорил что я третий круг сделал когда-нибудь с роликов помнишь да ну так вот третий круг я сделаю так достойно ну, у меня не был ну, нормально нормально а? да. ну вот. так ломаем немножко. вдруг он там Даже... бессмертный слушай давайте врубать именно экономику чтобы потом выйти все отступать отступать бегом бегом на базу вдруг а вот враг тут враг враг здесь так нет ка я играть я понял где он находится да блин, ч ⁇ ж так быстро убиваешь наших? Ой, реально слишком быстро убивает наших. И слишком быстро. Ладно, врубаем его. Вот там еще. У меня есть база там. А вдруг я добавлю, и он вырвет ну, Так, я хочу горвулю убивать. Так, вы идете сюда, пожалуйста. В борточке чувак это бессмертный играйся чем если не помню. кстати точка сбора здесь давай как я забыл про это так. Он такой: еще еще не все это такой ну да где пару тут еще одна точка да. точка сбора здесь на Я считаю, что уже все добавилось это на ну, я. <смех> маны. Да, кстати, могут что-то призвать маны. Блин, я добавился элитный. У меня даже нет ни не на точке. Ну, последняя точка Стоп. Так, будем его рубать. Все, да, достаточно. Все, я поздевался, хватит. Это я переборщу. Зрители смотрят, какие да, типа, да, хватит друзья. Ладно, давайте, атакуйте по полной пархаме. Собирай. Во-во-во, давайте. Фарболами, давай, по-быстрому. Нет, он затащит. Фарболами, по-быстрому. Быстро пожалуйста. Вдруг он сюда пойдет. Вдруг он тапает. Затащит. Бегом. На них это адреса, я понял. Нет, он уже понял. Он уже понял. Давай лично. Гигант, пожалуйста. Да ладно, без разницы. Что тебе сказать, красава? Я переборщу, я поигрался с тобой и все. А что, я не А, а, блин, чувак, ты крутой, но нет уже. Ладно, ну такой третий круг, третий круг это у меня максимум. Красава, да. Всё, я квест выполнил. Доигрался. Стоп, еще еще и все, погнали, завтра. Всем этим пора Макс Риск, я с удовольствием пойду через раз раздеваться. Да, только нужно уже атаковать, не ждать, ждать, ждать, ждать, ждать. Кто будет ждать? Нет, атакуйте. Но если есть такой квест, то выполняйте долго. Даже если проиграете, Все равно, атакуйте. Всем лайчи, пока.